Oh uh -huh. Слежало там, сколько там было? Конечно, очень сильно его. Я стоял. Я стоял, за рулем видел, меня у вас за рулем был. Ну, не хочу быть конфликта Так надо громче говорить, надо было Так слышали, они а услышали? Ничего себе Опа, уфи, Да чего это? делал? Да сейчас учусь давай. О, прикол Так Просить надо, все нормально? Просишь мне? Сегодня вам придется обладать суперспособностью, вы везде одновременно Для того, чтобы выиграть бой, мне его нужно вступить в торопе здесь живут. Здесь мы, сегодня вы переживаете. Я делите любую проблему на две и все. Когда на ищите оправдание своей лени, ищите способы, чтобы ее ликвидировать. В 30 сегодня вы генераторы нестандартных идей. Поделитесь Ой, с общественностью или начальством. О, Катероги, освободите по большему месту расписание дня для личной жизни вашей. После рыб будет шазан, о, шазам, как эта песенка, которую за шазамите, и весь гороскоп у вас в бейдж на телефоне. Так что уже... На место аварии незамедлительно были направлены сотрудники ГИБДД, скорой медицинской помощи и МЧС. Прибывшие на место ДТП спасатели потушили горящий, пробитый бензобак. Свидетели находились в шоке от увиденного, но, несмотря на это, рассказали о произошедшем. Я ехал с Челябинска в сторону Южноуральска. Передо мной шла фура, сзади шла фура. И этот парень переднюю фуру, получается, чуть в лоб и не вошел, начал резко уходить в сторону. Его занесло, ударился об... Столбик, машину крутанула и прямо на фуру бросила, Все, разорвало его полностью машину. Он пошел меня на обход, уходил на свою полосу и зацепил обочину задним колесом. Его развернуло и потащило на встречную фуру. Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что водитель легковой автомашины 1983 года рождения, житель Южноуральска, двигаясь в сторону Челябинска, при совершении обгона не убедился в безопасности, выполняя маневра, маневры и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Субару» погиб на месте происшествия. В настоящее время на месте работают средства оперативная группа, чтобы установить все причины произошедшей трагедии. Грузовой автомобиль получил технические повреждения, а легковой от удара разорвало на части и раскидало по дороге. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и следователи. Опрашиваются участники аварии, свидетели и очевидцы. На данном участке дороги силами ГИБДД было организовано реверсивное движение.